Привет, друзья! С вами Зверько и очередной зеленый гайд. Мы не ждали, но это свершилось. Первый герой с четырьмя навыками Заск. Особого многообразия на самом деле это не вносит. Теперь у обычных навыков четыре уровня вместо шести. Заск, гибок в билде, но ограниченной механики применения благодаря изменениям перед выходом. Поскольку урон призываемого порождения турели уменьшит Заска могут их поубить в области поражения-порождения. И это придется учитывать при составлении билда. При выборе эмблем делаем упор на скорость бега и магическую атаку. Эмблемы убийцы мага или бродяжника подойдут. Доп заклинания. Останавливаем свой выбор на вспышке или на вдохновении. Поскольку вспышка позволит лучше перемещаться, а вдохновение ускорит атаки не только Заска, но и порождение. Навыки и механика. Первый навык. Ужасное порождение. Рабочее название Индюк. Я и мой Индюк, но вы поняли. Заск призывает недвижимого червя из земли, который начинает автоматически атаковать врагов. В приоритете цель, которую атакует игрок. Урон существенно выше, чем урон Заска с руки. Атака и призыв на расстоянии меткого выстрела. ХП Индюка повышается с уровнем навыка от 70% до 100% в соотношении КП Заска. Исчезает, если гибнет или Заск отходит достаточно далеко. Этот навык — гибкий инструмент фарма и защиты. После понижения урона его стали меньше опасаться. По своей механике сначала наносит два выстрела, аналогичных выстрелу с руки. После наносит очередь выстрелов, которые засчитываются системой за навык со всеми вытекающими последствиями. В конце очереди происходит мини-оглушение. Третья атака порождения — это повторение каста второго навыка «Хозяина». То есть, когда Заск применяет второй навык, порождение применяет его же в ту же цель или в ближайшую к себе, если цель Заска вне зоны поражения. Урон порождения зависит от магической силы хозяина, скоростельность и защита тоже. Но если мы соберем вампиризм, Индюк будет хилить своими атаками только себя, но не хозяина. Опять же, некоторые предметы влияют и на порождение тоже, ну поймете по сборке. Второй навык молния. С небольшой задержкой ЗАСК использует молнию, пронизывающую противника. Расстояние дальше, чем выстрел с руки. Наносит урон всем целям по прямой. Задержка каста стандартная. В первую цель, в которую мы попали по рождению, произойдет такой же каст. Вполне стандартное заклинание, без скрытой внутренней механики. Урон ощутимый и можно кого-нибудь ткнуть с безопасного расстояния или добить издали. Третий навык Улей Мин. Заск на довольно существенное расстояние выпускает 5 личинок порождений, которые взрываются при попадании в цель. Если они не встречают противника на своем пути, личинки остаются на земле минами, расположенными в направлении каста, видимые и для противника. Если враг на них наступает, то получает урон и замедление в 70% на 1 секунду. Детонация считается за применение навыка. Ульта. Заск на секунду застывает, а порождение преобразуется в более мощную форму на 10 секунд. Также происходит перезарядка первого навыка. Порождение начинает наносить существенно больше урона и получает больше ХП. Будучи уничтоженным, можно призвать сразу в усиленной форме. Это навык стероид для индюка. Делает порождение достаточно опасным, но меня сильно раздражает, что засп застывает на время каста. Невозможно завести противника в ловушку к активированному по пути индюку. Пассивка. После смерти через секунду заск и порождение детонируют, нанося немного чистого урона, можно ликвидировать взорвавшегося добивателя. Что любопытно, а этом бессмертие даст возможность взорваться дважды. Прямо мечта ИГИЛ, запрещенной в России организации. Сборка. Тут можно собирать кто во что гораздо. Хоть в маг атаку, хоть в скорость атаки. Предметы, работающие от приближения к герою, работают и на индюка, даже на отваги. Представляю вам мою актуальную сборку. Зачарованный талисман. Ускорит восстановление маны и навыков, которые имеют существенное КД. Магические сапоги. Делаем упор на КД навыков. Совершенный лед, который стал почему-то господством льда. Увеличит нам КД, запас маны, а кроме того и нам, и по рождению даст брони и замедление противника. Эта пассивка работает и на черве. Резкое перо или палающий жезлы. Резкое перо даст нам скорострельность в 30% и немного магической силы. Увеличение скорострельности прямо пропорционально частоте использования оглушения, но держать в постоянном стане нам запрещает механика. Нет смысла собираться в 6 алых фантомов. Пылающий жезл будет срабатывать не только на заклинаниях Заска, но и на двух навыках самого червя. Если у противника Заск, то червь с пылающим жезлом перестреляет червя противника. Щит Афина защитит Заска от магов-прокастеров, а плюсом даст щит не только Заску, но и по рождению, повышая боевой потенциал обоих. Охранная реликвия. Добавит мощи навыкам Заска и атакам порождения. Тактика. Заск забирает лесных припов с помощью порождения. Поэтому топор Охотника в комплекте не повредит первым айтемам. А поскольку все навыки имеют задержку, стоит держаться в кустах. Самая банальная хитрость. Когда противник приближается к вам, ставим порождение и скрываемся в кустах. В момент, когда враг должен нажать атаку. Таким образом он отвлечется на порождение, что позволит коснуть на него второй или третий навык. Тут же за вами последуют в кусты, но в этот момент можно выбежать к порождению и вспышкой прыгнуть в другие кусты, что вновь учет противника от вас. Линия и вышки. Это про нас. С атакой печальнее. Нет другой возможности убежать, кроме как пешком, если нас заметили. Разве что поставить вдалеке порождение и телепортироваться из кустов, пока их прошаривают противник. В поисках нас. Поведение в масс -файте. Мелкое порождение замечают не сразу. Старайтесь закинуть его на передовую, остываясь в кустах поливая противника вторым и третьим навыком. стараясь вторым зацепить как можно больше врагов. При сносе вышки ставьте индюка под вышку, если вы уверены в своем КД и сможете его активировать при контратаке. Ну а на этом пока все. Подписывайтесь на канал и жмите в колокол. Удачных боев, приятных побед!